Привет! После столь долгой паузы мы подобрали для вас новую подборку лайфхаков. Вы никогда не думали, что можно сделать из канцелярских прищепок, ножки штатива и маленькой отвертки? Из этого всего получится отличный код, которого можно положить у себя на рабочем столе и при надобности брать составляющие части и использовать их по назначению. Антистресс в домашних условиях реальность. Для того чтобы сделать нашу успокоительную игрушку, нам понадобятся вот такие вот крышки от упаковки витамина С или от любого другого препарата имеющего данную крышку. Соединяем две крышки, так как показано на видео. Теперь можно играть этим антистрессом как в вашей душе угодно. Можно даже проводить соревнования, кто лучше набивает крышку. Также эту крышку можно использовать в качестве держателя для ручки или мелких инструментов. Если вы ждете новые видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить.